Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Потапов. Многие меня знаете, многие нет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы вы не пропустили ни одно мое видео. И я хочу рассказать свою историю, поделиться тем, чем я занимаюсь. Многие меня не знают, да? впервые на моем канале в интернете и пользуясь случаем мы сейчас находимся в Дубае. я поделюсь своей историей мне 46 лет я живу в украине С самого детства я занимался спортом футболом я мечтал достичь больших успехов играть в командах таких как барселона милан ну к сожалению моя карьера спортивная закончилась в 21 год и я начал заниматься бизнесом с 1995 -го года, я э, работал в классическом бизнесе, в предпринимательстве, занимался разными видами бизнеса, в 2012 году я познакомился с сетевым маркетингом, э, сотрудничал с компанией GNS, э, 8 лет. Сейчас я с 2020 года сотрудничаю с другой американской компанией, которая называет, называется TLC, Total Life Changes. И, друзья, я хочу сказать, что за всю свою сознательную жизнь я занимался футболом, бизнесом, классическим. Сейчас занимаюсь сетевым маркетингом. И если бы я знал точно, вернее, если бы я знал раньше, что есть... Такой бизнес под названием сетевой маркетинг. Я однозначно бы между футболом, ну спортом, классическим бизнесом и сетевым маркетингом я выбрал, конечно, сетевой маркетинг, потому что, во-первых, сетевой маркетинг он дает вот такую свободу. Смотрите, сзади вот Персидский залив, видно, отель, свобода, путешествие. И я хочу сказать, что этот бизнес сетевой маркетинг позволяет любому человеку, во-первых, личностно расти, получать свободу финансовую независимость, помогать. При этом помогая другим людям, ты зарабатываешь деньги с классными продуктами, которые продлевают жизнь человека, качество жизни. Эти продукты дают очень классные результаты. И вот я хочу сделать такой вот провести анализ, что в этой компании мы работаем, ну, мы только начали работать, работаем несколько месяцев. Я вам хочу сказать, что она проверена временем, компания TLC. Э, продукты проверены, люди, сотни, и тысячи людей, которых я знаю, с которыми я контактирую, попробовали эти продукты. Э, люди, которые пришли в бизнес, они сейчас зарабатывают очень хорошие деньги. В месяц 200, 300, 500, тысяч долларов. Есть люди, которые зарабатывают, уже заработали и 1000, и 2, и 3, и 5, и 10, и 20 тысяч долларов, и 25 тысяч долларов, и 30 тысяч долларов, и 300 тысяч долларов. В нашей команде люди зарабатывают такие деньги. И я хочу сказать, что в компании TLC маркетинг-план очень щедрый. Мы здесь, в Дубае, встречались с основателями компании, с исполнительным директором Джек Феллен и Джон Ликари, и я задал вопрос, говорю, скажите, пожалуйста, маркетинг план компании TLC сможет долго выдержать такую нагрузку, когда компания в самом начале выплачивает очень большие вознаграждения? Они мне ответили, что мы за это даже не переживаем, потому что наша самая главная задача – это когда Люди приходят в бизнес, в TLC и если им не понравился, либо продукт по какой-то причине не подошел, либо в бизнесе они не могут заработать деньги, и они уходят из бизнеса, чтобы они были довольны, чтобы они вернули свои деньги, чтобы они э, ушли со спокойной душой, и у них осталось хорошее впечатление от TLC. А для тех людей, кто остается в компании, чтобы они смогли... Э, нести эту информацию радостную что люди зарабатывают деньги которые приходят они, они быстро возвращают эти деньги и они начинают э, передавать эту информацию от человека человеку люди приходят зарабатывают деньги и есть рост и в самом начале новички зарабатывают очень хорошие деньги люди и продукт ну результаты по продукту получают и зарабатывают очень хорошие деньги поэтому друзья я э, хочу сказать вам одну вещь, что компания TLC начала заходить э, на рынок Украины, Европы, стран СНГ, Азии, и компания начинает шуметь, приходят э, сетевики из других компаний, они сравнивают со своим маркетингом, они понимают, что такой щедрой компании, такого маркетинг-плана нету ни в одной компании мира. Вот. И э, у нас очень большое будущее. Вы знаете, что многие э, сетевики, предприниматели, которые заводили компании такие как Herbalife, Amway, наши рынки, Genes, Mary Kay, ну и другие американские большие компании, они сегодня зарабатывают десятки и сотни тысяч долларов. Мы заводим компанию, которая 17 лет работала на рынках Америки, Латинской Америки, Южной Америки. И она заходит на рынок Европы, страны СНГ, как я сказал уже, и очень большой шанс здесь преуспеть. Тот, кто будет первый, тот э, делится рынок, друзья. Тот, кто будет первый, э, построит большие структуры, будет во главе у руля, у истоков, того ждет большое будущее. Так что, дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал. Если вы это смотрите видео в соцсетях, обращайтесь ко мне, я вам дам информацию. Вы в бинаре. Кто знает, что такое бинар? А у нас маркетинг план линейно-бинарный. Вы занимаете место в бинаре, и вы смотрите. Месяц-два вы посмотрите, сколько под вами будет людей. И тот, кто понимает, что такое бинар, очень важно занять быстро место. Под вами будет очень много людей. Через год, через два под вами будут тысячи людей. Десятки тысяч людей, от которых вы будете получать процент от ихнего товарооборота. И, конечно же, первая наша поездка в Дубай. Вот мы сейчас находимся в Дубае. Более 50 человек приехало э, с нами. Дистрибьюторов, успешных людей, директора, восходящие звезды, исполнительные, глобальные, амбассадоры приехали сюда. И мы здесь уже наметили план. В сентябрь месяц у нас Детройт поездка. Следующий год, 22-й год, снова Дубай, но у нас уже приедет не. 50 человек, а нас приедет 100, 150, 200 человек директоров и мы будем творить историю TLC. Так что, друзья, давайте присоединяйтесь. Я вам желаю успеха, добра, любви. И тот, кто меня знает, друзья, даже если вы не будете в моем бизнесе, мы сюда останемся друзьями. Поверьте, очень много людей, которые приходят к нам в компанию и благодарят, и мне этого достаточно. Самое главное в моем бизнесе – это не деньги, а помощь другим людям, чтобы люди зарабатывали деньги, и компания TLC называется Total Life Changes. И основатели компании, они говорят об одном и том же – наша задача изменять жизни простых людей. Все, желаю вам удачи. Еще раз вам покажу Дубай, Персидский залив. Желаю вам успеха, любви. Добра. Вот мы живем в таком пятизвездочном отеле. Вот, Хилтон. Вот. Все всем. Пока-пока, друзья.